Не бойтесь, я принес благую весть, великой радости для вас и всех людей. Сегодня вечером да, не стал не родился ваш Спаситель. Он Христос Господь, вы найдете Его завернутой мяткой ткани, лежащей язве. Давно жила женщина по имени Мария, которая жила на Среди. Она влюбилась в мужчину по имени Иосиф. Мария была юной действенностью. Она получила специальное сообщение от ангела по имени... Ангел Гавриэль, я принесу тебе хорошие новости. Новости для меня? Чего Бог захочет, то я и сделаю. Я раньше посту, Я знаю самого шеста. Я знаю твоего самого шеста. Пап сниз, миросив, пасниз, пап сниз, Бойтесь, мои дорогие пастохи. У меня есть отличные новости для вас. Я ваш настоящий спаситель. Я знаю все, что делает вас людьми. Я знаю, что вы любите. Я знаю, чего вы боитесь.